Показываю наш домик, что произошло за это время. Ребята раскидали землю. Земли почти хватило. Но они раскидывали, разравнивали. И буквально там ну, на днях был дождь, земля утрамбовалась. И так смотришь, хочется еще подсыпать. Потому что мы хотели все-таки землю насыпать в уровень. В общем, по-хорошему, надо брать трамбовку. Немножко прибрали в бассейне. У нас, кстати, за. В то время, пока здесь было мокро, вот дождили, не успевала вода высыхать, мусор какой-то тут еще строительный был. Поселилось 4 жабки. Сережа достал их. Вчера мы тут убирали. Сережа их аккуратненько переложил в кустики. Вот здесь разровняли. Вот тоже здесь, кстати, у нас была такая гора. Ага, сейчас иду. Гора земли, мы ее немножко... Нет, сейчас к вам иду. Так, дети зовут? Сегодня приехали мусор забирать. У нас там уже мусора на КАМАЗ как раз накопилось. Вот криконы. Вот вы, где вы, что? А как вы туда залезли? Сами. Сами? Я вот, вот это вот сейчас гора. Должна уехать наконец-то, потому что, ой, ребят, только не спрашивайте, пожалуйста, зачем мы стол выбрасываем. Стол уже просто расклеился, развалился, там уже пережил сто переездов. Да, Сережа правильно говорит, пережил уже сто переездов, поэтому это все нужно выбрасывать. У нас сегодня разлетались вертолеты, да, где-то летят. Нормальные обезьяны такие. Это уже второй за сегодня. Так, так, так, покажись, где ты. Где-то там. Такое чувство, что он сейчас вот вылетит. Вот, вот, вот, вот. вот. Белый, красивый. Белый, да, красивый. Где ребята? Они там кресты А. Понятно. Как ты думаешь, крысы тут есть? Могут быть. Да. Могут. Тогда да? в куче были. Были, да? А, когда укусила вот кучи. Что за вода? Вот здесь тоже разровняли с осенком Теперь хоть легче будет. Это а они тут в таком бурении стояли нормальным. Будет высеиваться травка, но не знаем еще. Или да, застилать будем газон. Сережа нашел. Хороший газон, по хорошей цене. В общем, нужен только каток. Если мы найдем каток, то, наверное, тогда вопрос решит. Ну, в принципе, даже для того, чтобы высеять, тоже нужен каток. В общем, сейчас все отбирается сей. в каток, да. Кстати, может быть, кто-то знает, где в Днепре взять каток в аренду. Подскажите, пожалуйста, кто владеет такой информацией. Напишите, будем благодарны. обожаю когда мусор вывозится потом всегда такое ощущение что вот есть чем дышать потому что сейчас уже меня напрягает но собирали потому что надо было камаз собрать скоро займемся вот этой частью вот этой вот клумбой будем высаживать здесь что-то куда ребята добрались вот смотрю я на эти два дерева Хочу убрать и высадить что-то симпатичное Потому что, ну, не нравится. они Мы их вроде как и подстригаем Потому что они так высоту огромные были Мы в этом, в прошлом, вернее, году Убрали их практически больше, чем наполовину И все равно вот они такие всё, ура, наконец-то Мы, ребята, начали убирать весь этот Ужас свалка а, ребятушки а? Ну, вы даете дедушка вот вы пожалуйста очень аккуратно обезьянки Мама. мои хорошо а, да. внушу, рейти, ага, молодцы папе помогали да, да. Ну, давайте покажите как вот это отжимались, что, как отжимались вы здесь отжимались на этом да. ну, давайте. Дедушка вам уже показали, да? да? Ух ты, да вы что? Молодцы! Это у них на тренировках по футболу мама, начали я, такие я. нормативы проверять. Давай. Умничка, мама, да. Смотри, еще, еще, Вау! Еще, ой, смотри, мама, так, ага, хренка кто? но ребят. Я, вот так, да, только вы, пожалуйста, не забывайте, что это все-таки строительные леса. А мы Они, да, помните, да, что да. Нужно крепко держаться. Все, вы под и наблюдением дедушки. Вот так, меня... Это палеты. Палеты мы, кстати, выбрасывать не будем. Палеты такие хорошие, добротные, На мало ли пригодятся еще. И вот так мы залазим. Мама. Да, для ребят и это. Веселее не придумаешь. Да, это, ну расскажи, пожалуйста, дедушке, что это у тебя за обувь. Что? Обувь, да. Вот он решил вот. настройку в сапогах. Ну, Добрый день! Вот. Снова вертолет. Убьем. У них, наверное, какие-то учения. Ну, либо учение может быть частное, может за деньги там кого-то. А может быть прогулочка, да? Да, да, да, мы на рынке приехали за цветами. Хризантемы я хочу найти. Вроде уже есть. Вот, вот хризантемы. Вот такое я хотела. Да. А хризантемы в какую цену? Хоть желтенькие. Такие 80 есть по 50, по 30. Ага. Да? Деда деда. А, деда. Смотри, это очень хорошая цена. Да, да деда вот, деда Тоже хризантема, да. Я желтую хотела, да. Но она там маленькая, наверное. Сейчас я ищу. Красивые все. Нет, yes. там, крас... там красивее. А? Там красивее. Я, наверное, одна из первых приехала покупать хризантему. Так, что тут еще? Так, Ренатик, держи. Тебе доверяю, хорошо? Давай аккуратно. Все, пойдем. Посмотрим, что а, здесь еще. Посмотрим, давай на перчик. Да, ну, у нас, да. нас почему-то не такой перчик, да? Да. Луковицы тюльпанов продают. Я смотри! Да. Но... Ну все, пойдемте. Так, решила показать вам свою бурную деятельность. Смотрите, мы снова с малиной. Вчера позвонили, заказали. Нам собрали малину, заказывали в том же месте. Там, где поля малины, где они выращивают еще рядом арбузы. Кстати, арбузы тоже у этих людей очень вкусные. Мы недавно заехали на соседнее поле, которое ближе, купили арбузы ужасные, дороже, и купили по 5 гривен. А у этих, которые малину выращивают, арбузы по 2 гривны. Намного слаще, намного красивей. Малину заказали потому что мы много, в принципе, заморозили малины, но мы умудрились в этом году те две банки варенья, которые мы делали, там две литровые банки варенья, мы умудрились уже съесть это варенье. Поэтому решили, пока малина есть, сделать еще. Вот сахар, который нам понадобится. Не знаю, смотрю на нее, она вроде чистая, а мне ее так не хочется мыть. Может быть, совсем немножко сполосну водичкой, все, потому что малину вообще желательно не мыть. Но она такая красивая. Посмотрите, ягод как ягодки. Кто закрыл малину уже в этом году, кто варил варенье или кто ее с сахаром перетирал, я буду сахаром перетирать. Мне так больше нравится. У нас, как только я готовлю блинчики, все, полбанки варенья сразу уходит. Вот несколько раз блинчики приготовила, и все, и варенье мы съели. Поэтому будем делать еще. Вкуснятина. Сейчас мы сходим с ребятами на занятия. Пока пересыплю малину с сахаром, потом вернемся и начну толочь её постепенно. Красота. Нам курьер только что доставил такую красивую коробочку резервита. Это мы заказывали еще две недели назад, делали заказ онлайн, доставка бесплатная, но две недели ждать пришлось. Да, здесь Примерно. детские вещи и по-моему еще заказывали там что-то а, Давай посмотрим ух ты посмотри как красиво упакован да, кстати, М -м. так какие-то бумажки это накладные убираю так пошла первая вещь это или на Марка, или на Рената, футболка с надписью. Кстати, цвет такой мы выбрали именно из-за цвета. Взяла ее, потому что яркие цвета, и детям нравятся, я заметила, и мне нравится. Так, хорошо. Так, а еще футболочка белая, это уже на вырост. Это, по-моему, на следующий год мы взяли, потому что я вижу, она... 6, 7, смотри, 122 это ну, да. что это 7-8, по-моему, делать. 6-7. 6-7. Ну, у нас следует всего, да. Детки растут быстро. К сожалению, наверное. Ух ты, какая красивая! Вот красивая. Ну, смотри, как у тебя почти. Uh -huh. Красивая. Очень хорошо вещи носятся с этого магазина. Так, и все, да? Маловато будет. Это обувь. По-моему, да, тебе мы этому. выбирали. Ба-ба-ба-бам! Зазлину. Ну, я тебе хочу сказать, достойно смотрятся. Это как сипоны, да? Ну да. Ну, симпатично. Надо Какой 43. А ну давай мери. Я безусловно. масла. Ну что страшно, тебе можно. Мне очень понравилась Сережина обувь, которую он заказал. Это слепоны или макасины, Не знаю, как правильно называется. Но прикольно в них то, что стелька, посмотрите, она как пробка выглядит. Необычно. Я такого не видела. Впервые вижу. Класс! Всем привет! Видите, -ка, как я тут снимаю? Это I don't like fish, milk, cheese. I like стволы – это клубника, grapes, виноград. А это рыба, cheese – это сыр, а вот milk – это молоко. Всем привет, это мама готовит рис, рис с кукурузой и вареные яйца. А вот нашу маму снова. Вот мой тут, это. А вот кукуруза. Пойди к папе, пожалуйста, позови его. Мама, а куда тут включать, чтобы я посмотрел, где я тут? Где? Где я снимал тут? Так ты сейчас снимаешь, надо будет.